И сегодня будем открывать сундуки провосса. У нас 26 маленьких, 3, 2 обычных больших, один и один большой покупной за старпоинты и 1 мега ящик. Начинаем открывать. Стабильно, если я ничего не выберем. 10 удвоителей, хорошо. Ну вот, как захочется, вот так. удвоителей. 3 гейма, хорошо. У меня восемь уже сундуков, восемь, девять, семь, восемь, семь, шесть, пять, четыре. один Ничего не выпало кроме горы просто Старпоинтов Старпоинтов Ах, все, я могу уже сэнтика наконец-то покачать. Так, да, остается только бигбоксом э, Я хочу посмотреть Я хочу посмотреть какой у меня шанс Но увеличился шанс на легендарного бойца на 50 И закрываю бит боксы поехали 48 три предмета не светится плюс 5 то есть еще один бигбокс бокс сейчас оп 95 имеет ничего ладно уже обычный магазин не покупаю первый боксик 57 Ничего не светится. И мега ящик. 20 гемов. 20 гемов. И один бигбоксик. У меня уже очень большой жанр ну, не очень большой, но нормально. Так заметим. Ну тут ничего нету. И, к сожалению, вот, ну, ничего совершенно не выпало. Так. Эм... А -а -а -а. Сейчас, всё. Ну, шанс. Мифика. 0,2. Легендарный болезнь 0,02. Звездная Сила 1. И гаджет 2%. И ничего не выпало. Ну, хотя бы сыграю за Сэндика. На захваты кристалла обидно <с> ага. ну, почему мне не падает справа даже когда могли мне не дали справа просто не захотели дать справа даже не думает давать суперсел не справа обидно просто Хоть и повторяюсь, но обидно же обидно. это все обидно, очень обидно. Потому что практически фул аккаунт. 15 тысяч кубков. Дымка в дымке, вообще идеально. Я прилетел. Нам один летит. убили справа-то. 4-4. Он, в принципе, да, красавец. Не помог. Чуть-чуть. Чуть-чуть здоровья оставили. Бежать! Я сказал, отошел. Тихо. просто пришел к ним на базу. Нормально. Хоть и ничего не выпало, но... У меня 400 двойников еще один боксик есть опять же ничего не выпало куча персонажей которых я могу апнуть. у меня 1200 1580 монет не хватит еще одного персонажа апнуть на десятую силу максимум что я буду делать это поднимать тех бойцов которых уровень силы есть и ниже 20 ранга, ну даже очень, ладно, всем пока.